Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами я, меня зовут Максим, я надел фартух, а это значит, что сегодня нас ждет что-то интересное. Хочу представить вашему вниманию классический вид дистилляторов, так называемый дистиллятор с сухопарником. Наверняка опытные самогонщики скажут, что на дворе 2019 год, а мы все о сухопарниках. Запросы говорят о том, что данный тип аппаратов по-прежнему пользуется достаточно серьезным спросом. Каждый год в строю самогонщиков добавляется все больше и больше людей. А на чем же, как не на самом простом аппарате, познавать азы нашего любимого хобби? Давайте же рассмотрим особенности этого аппарата, а также комплектацию. В комплект поставки входит сам дистиллятор, электронный термометр для замера температуры, подрывной клапан, спиртометр, кран для слива борды, хомуты для закрепления, ПВХ шланга, 6 барашков, отрезки шланга для закрепления термометра, фумлента, фланец, прокладка из силикона и шланг для отбора продукта. Также по вашему желанию в комплект может входить емкость как 14 литров, так 25, 35 и 50 литров. Итак, друзья, давайте поподробнее разберем характеристики данного аппарата. Сам сухопарник закрывается с помощью барашков. Здесь устанавливается силиконовая прокладка. Для чего же нужен сам сухопарник? Сухопарник э, необходим для того, чтобы конденсировать на себе первые сивушные масла, которые первично конденсируются в самом сухопарнике, тем самым отсекая тяжелые сивушные масла. Также в сухопарник вы всегда можете загрузить ароматические добавки, э, такие как цедра лимона, цедра апельсина, либо э, любые другие, для того, чтобы улучшить вкус вашего самогона. Далее идет холодильник. Внутри холодильника размещена трубка диаметром 8 мм и длиной 1,70 м. Это вполне достаточно для того, чтобы на выходе вы получали э, холодный дистиллят. Внизу сухопарника располагается шаровый кран для слива сивушных масел. Разборная конструкция сухопарника позволяет легко его помыть после эксплуатации, раскрутив данные 4 барашка и снял вот этот фланец. Как видите, дорогие друзья, аппарат максимально прост по своей конструкции, а в дальнейших видео вы увидите, что он абсолютно прост и в эксплуатации.